Друзья, мы с вами покатались по многим объектам недвижимости и у нас остались незакрытые вопросы, связанные с ВНЖ и оформлением как раз сделки недвижимости, поэтому давайте прямо сейчас пройдем в офис АСПО и соответственно там зададим вопросы, где нам дадут развернутые ответы на эту тему. Пошли! Ну вот я вас привел к заместителю генерального директора, чтобы он помог мне ответить на ваши вопросы, которые вы часто будете задавать и задаете всегда. Это у нас два главных вопроса, это ВНЖ и гарантии, собственно, при покупке недвижимости в Турции. Наш самый главный вопрос, который волнует всех наших туристов, всех, кто собирается переезжать или жить подольше в Турцию, это ВНЖ. За этим вопросом мы обращаемся к Алексею. Россия, скажи, пожалуйста, про ВНЖ, вообще, что это такое, как это сложно, просто и к чему оно привязано, там, к стоимости недвижимости или нет. Там, да? а, добрый день, смотрите, ВНЖ получить в Турции это абсолютно простой вопрос. Для этого необходимо <coughs> два варианта: либо купить квартиру и на этой квартире, на эту квартиру оформить ВНЖ на два года с последующей пролонгацией, также на два года, либо снять на долгосрочную квартиру в аренду и на срок аренды от полгода, год или два года получить вид на жительство. Все абсолютно просто. Минимальный пакет документов для этого необходим. ВНЖ оформляется здесь на месте. Если говорить про документы из России, то это необходимо только свидетельство о рождении, свидетельство о браке, опостелировать в России и приехать сюда с этими документами. Больше ничего необходимого нет. Я правильно понимаю, что такие же документы, они как для взрослого, так и для детей получаются. То есть на одну семью, ну, примерно одинаковый пакет документов, и, ну, соответственно, нужна аренда Квартира на длительный срок, либо покупка, правильно? Все верно. Документы не имеют значения взрослый ребенок. Единственные документы, повторюсь, которые делаются в России, это свидетельство о рождении, на него ставится апостель, и свидетельство о браке, на него ставится апостель. Все переводы сразу рекомендую не делать в других странах, делать это здесь, это здесь дешевле, быстрее и намного легче сделать, чем искать, именно ехать в посольство Турции, в консульство и там переводить. Все это делается здесь на месте абсолютно за небольшие деньги. Алексей, сколько времени занимает вообще-то процедура то есть по ВНЖ? То есть с момента, наверное, сдачи документов и получения. То есть, сколько здесь надо находиться, или не надо, это можно сдать, а потом приехать забрать, там и так далее. Смотрите, ситуация такая. ВНЖ берется в системе дата рандеву. К этой дате рандеву необходимо собрать все документы. Это либо топовый документ собственности, который удостоверяет то, что вы купили здесь квартиру, либо нотариальный договор аренды, оформленный. Вы приходите в эту дату, сдаете документы. И в течение двух недель вам на адрес поступает сама пластиковая карточка, которая называется и комет это вид на жительство. Она приходит, именная, и, собственно говоря, все. Ровно с того момента, когда вы сдали документы на ВНЖ, у вас начинаются безвизовые дни. Вас уже заводят в систему и вы можете в Турции находиться без визово И тогда вопрос: сколько ВНЖ действует, в принципе? То есть, вот получил ВНЖ, какой она имеет срок? Есть какой-то срок, чтобы надо было либо продлять, либо, соответственно, заново делать? По, свои, по своему имуществу ВНЖ дается на 2 года, по аренде оно дается на тот срок, на который арендована квартира. Все очень просто. И, соответственно, если срок заканчивается, то мы его делаем а... все то же самое процедуру заново, да? Идет пролонгация. Идет пролонгация, это необходимо сделать еще раз страховку, она делается здесь, и подать документы. Время просмотров объектов недвижимости в Алании у Павла и у его подписчиков какие? то да, очень много накопилось вопросов на тему недвижимости. Они написали мне, у меня появились вопросы. Я бы, конечно, хотел, чтобы ты ответила на них. Я сейчас их позадаю в общем, мы решили объединить сразу все в одно видео, где Паша будет задавать мне вопросы, а я буду на них отвечать. Так что, друзья, смотрите это видео до конца. Я уверен, что вы получите все ответы на ваши вопросы. И после уже обратитесь в компанию АСПО КАНИ. Поехали. Я жду первый вопрос. Так, Аня, смотри, вопросов у меня много, плюс свои. Но давай начнем с простых и постараемся в этом видео, наверное, ответить от простых до сложных, чтобы давай. у людей по максимуму все были ответы на все вопросы. Давай, давай начнем с простого. Все-таки какой регион в Анталийском побережье ты бы посоветовал для выбора недвижимости и почему? Ну, смотри, в зависимости вообще, что вы хотите. Если вы предпочитаете а, такую мега-крутую инфраструктуру, вы привыкли жить в большом городе, чтобы было абсолютно все, то это, конечно же, Анталия. Потому mm -hmm. что это миллионный город. Мы уже упоминали о том, что там население 2,5 миллиона. Эй, то есть ну, это мегаполис. Mm -hmm. это, то есть пробки постоянные, mm -hmm. да. Если вы хотите жить более такой тихой, спокойной, размеренной жизнью, а, во-первых, природой наслаждаться, это, конечно, Алания. И хочу сказать, то, что в Алании всегда намного теплее, нежели в Анталии. В Анталии летом жарче, потому что там э, плотнее застройка, э, бетон нагревается, от этого жарче. В Алании больше зелени и, соответственно, Алания. Это все зависит от ваших предпочтений, что вы хотите. Если рассматривать со стороны недвижимости, в принципе, разницы нет. В качестве строительства, в каких-то там комплексах, где-то, допустим, все, большинство комплексов, они что в Алании, что в Анталии, они все с инфраструктурой. Единственное отличие от Анталии и Алании, это то, что там есть природный газ, но в Алании уже в некоторых комплексах, можно пересчитать по пальцам, есть газ, но ведут, я думаю, буквально через пару лет и цивилизация Хорошо. придет в Аланию. Хорошо, тогда ладно, в принципе ответили, да, то вообще если хочется отдыхать, наверное, лучше выбрать Аланию, если а больше наверное, в городской условия. Да, да. Хорошо, второй вопрос, это, наверное, тоже такой более простой, наверное, будет. Если выбирать недвижимость, ну, понятно, и вообще в целом, то какую лучше выбирать? То есть по типу, наверное, это квартиру все-таки лучше купить, или виллу, или том-хаус, вот, в принципе, какой э, лучше ну, вот выбрать смотри, вариант? Опять надо, же, да. э Ответ выходит из второго вопроса, что вы хотите, ваши критерии. В первую очередь, да, мы когда общаемся с клиентами, мы спрашиваем, для какой цели вы собираетесь приобретать квартиру? Для того, чтобы жить здесь, для того, чтобы сдавать в аренду, либо же вы хотите просто заработать. Инвестиции я имею ну, в виду. Ну, давай по этим пунктам разложим, наверное. То есть хотим для заработать, жизни? хотим здесь жить или просто приезжать летом. Какой вариант ну, смотри, для Наши менеджеры всегда подбирают. Допустим, если э, для жизни в принципе подойдет абсолютно любой район. Выбирайте квартиру и живите. А если вы с семьей переезжаете, я советую выбирать квартиру планировки 2 плюс 1, потому что все-таки удобно. Две спальни, родители в своей комнате, ребенок в своей комнате. Один плюс один это мало. Как правило, один плюс один выбирают больше для того, чтобы либо сдавать в аренду, либо приезжать на отдых. Но, опять же, всегда 2 плюс 1 всегда намного удобнее, нежели 1 плюс 1. Вилла. Во-первых, виллы расположены у нас все, скажем так, в горах. Удаленность mm -hmm. от моря приблизительно 700 и более метров. Вилла. Чем хороша? Во-первых, сейчас пандемия. У нас вырос спрос на виллы. И Чтобы жить все, более удаленно, все, да? От... Во-первых, удаленно, да, от большого скопления людей, а во-вторых, вилла, у вас свой собственный участок, у вас свой собственный бассейн, вы вышли, по пригласили друзей, пожарили шашлык там, я не знаю, в общем, проводите время на свежем воздухе, Как квартира все-таки нет, вы, а, во-первых, в пандемии у некоторых комплексах была инфраструктура нерабочая, закрывали mm -hmm. ее, это вполне понятно, почему, вот если у вас есть как бы бюджет лично я себе хочу виллу вот как бы если есть возможность почему нет вилла ну а также все зависит от предпочтения кто-то хочет вообще первую береговую линию с проснулся утром у тебя высокий этаж и у тебя Тут море сразу же. А закаты? Какие закаты у нас здесь? Yeah, okay. Ань, тогда давай в продолжение разговора. Ты мне уже рассказала. Расскажи еще тогда нашим зрителям, что такое 1 плюс 1, 1 плюс 2, 1 плюс 3, чтобы людей сразу было тоже понимание. 1 плюс 1, 2 плюс 1. Смотрите, первая цифра указывает на количество спален. Вторая цифра – на количество гостиной. То есть планировка 2 плюс 1 – это две спальные комнаты и одна гостиная. Бывает такое, что планировка 3 плюс 2. Чтобы не запутаться, yeah. это три спальные комнаты mm -hmm. и две гостины. Mm -hmm. В Турции бывает такое, что два зала, спросите, зачем, потому что турки, у них такая традиция есть, да, скажем так, более таких старых нравов, где женщины отдельно, мужчины отдельно сидят, mm -hmm. соответственно, в одной гостиной собираются... Мужской пол, в другой части женский Но сейчас, так как уже да, практически нигде такого не осталось Обычно это очень удобно, когда с детьми приходите То есть взрослые сидят в одном зале, в гостиной А дети занимаются своими делами в другом Как бы в спальной комнате ребенка все равно как бы не очень комфортно а скажите, пожалуйста, вот такой вопрос: если все-таки человек надумал покупать недвижимость, вот он сюда приехал, может быть, как турист или специально? Вот как ему вообще вот построить этот процесс поиска? Да, то есть связаться с кем-то, поехать, его будут возить, или он сам должен смотреть? Смотри, вообще наша компания предоставляет ознакомительный тур. Что это вообще такое? Вы, соответственно, выходите на нашу компанию, у нас очень много источников: Google, Яндекс, YouTube, Инстаграм, ТикТок, на мы везде. Вот. Переходите, связывайтесь с, наш, mm -hmm. с нами, либо же оставляете заявку в чате. Когда вы приходите на наш сайт, там окошко такое вылетает. И там связаться. Чем я могу вам помочь? Это живой человек, это не робот. Это мы с вами на самом деле связываемся, уже просим ваши контакты. И уже потом на личное общение. Общаемся с вами. Большая просьба указывать свои критерии для того, чтобы было легче понять, Фу что собрать, вы да. вообще хотите. Да? Мы отправляем вам варианты квартир которые подходят по вашему запросу. Все, а, услуга бесплатная, знакомительный тур. А, когда вам удобно сюда приехать, а, вы покупаете билет, соответственно, все. На этом ваши расходы заканчиваются. Мы предоставляем для вас жилье, как правило, знакомительный тур длится, но обычно он три дня, потому что за три дня в принципе ну, да. а, человек посмотрел по фотографиям уже, мы уже сделали для них видео а, обзор, то есть мы по видео созваниваемся и показываем, что уже смотрим в живую в живую картинка совершенно другая, вся, как, как правило. Вот. Мы встречаем вас из аэропорта, отправляем трансфер, приезжайте к нам в офис, мы знакомимся лично и все. Мы едем, дальше знакомимся с Аланией, с Антальей или Стамбул. Угу. Смотря какой как бы регион. Можно, вы уже берете нас на, на транспер, мы да, и тек, поехали Мы все, берем да. все себе. Да, у нас личные водители. И едем дальше. Посмотрели Аланию, познакомились, показали вам, какой район, какие-то достопримечательности, если вам интересно. Завтрак обязательно. Ну, понятно, понятно. Вот. И дальше едем по объектам. Понятно. Выбрали объект, дальше все, переходим залог, э, открыть счета в банке, от, налоговый номер и как бы все. Ну да, давай сразу, сразу к этому вопросу перейдем. Например, нас все устроило, да, вот как раз мой следующий вопрос был, как происходит ну, в общих э, грубых мазках оформление. Я думала вот, это, вот этот вопрос... Этот. Лучше ответить Алексею, нашему заместителю генерального директора Хорошо. В Турции процесс переоформления недвижимости происходит очень просто Подается заявка в кадастровое управление Производится государственная экспертиза, которая оценивает кадастровую стоимость и потом э, вызывают в кадастровое управление э, покупателей и продавца и переоформляют квартиру. Для этого необходимо либо очное присутствие обоих сторон, либо доверенность. Так вопрос о а гражданстве: если квартира стоит, сколько она должна стоить и что дает гражданство. А, есть несколько получать? способов получения гражданства. Если рассматривать на примере угу. недвижимость, либо же вы покупаете абсолютно любой объект недвижимости а, через пять лет вы имеете право подать заявку на получение гражданства. Срок 5 лет, еще mm -hmm. раз повторюсь. Если вы хотите, есть еще программа такая, быстрое получение mm -hmm. турецкого гражданства, вы должны приобрести недвижимость, кадастровая стоимость которой не ниже 250 тысяч долларов. Тогда вы сразу же по быстрой схеме, ну как по быстрой, не так, то что на следующий день, конечно, да, это документы какие-то. Mm -hmm. Есть еще нюансы, вы не можете продать эту недвижимость в течение трех лет. То есть, mm -hmm. она три года должна находиться у вас в собственности, либо же вас просто лишат турецкого, турецкого гражданства. Кстати, зрители из России, именно хочу вам сразу сказать, что Турция не предоставляет никакой информации для других стран о том, что у вас здесь есть недвижимость, счет в mm -hmm. банке, гражданство. То есть, здесь сохраняется полная конфиденциальность. Просто я знаю, у нас есть такие клиенты, которые, скажем так, не хотят светиться. Mm -hmm. Показывает то, что у него что-то есть, то есть Турция, пожалуйста, открытая страна и никаких... Ну а гражданство по факту, ну, такие главные, там, не знаю, три плюса каких дают, скажи, пожалуйста. Главные. три Самое плюса. главное, мне кажется, это медицина. Mm -hmm. Потому что по виду на жительство, все равно медицина будет выходить дорого. Платная будет. Платная, да? конечно. Платно. Ну, и по да, А гражданин, естественно, он идет, как у нас, я с ну, России, понял, я по полюсу пошла, где-то платно, что-то бесплатно, то есть минимально. Далее, что вы можете работать абсолютно везде. Завод для этого гражданства. Хорошо. Да, это мы говорили три, но это два, которые самые такие... Ты даже три-три сказал. А еще, самое-самое главное, если у вас есть гражданство Турции, вы можете посещать 101 страну без визы. О, вот это, кстати, хороший, хороший Да. Плюс. Да. Я думаю, потом надо списочек где-нибудь подготовить, да. сколько, какие страны, поставить его под видео. Слушай, тогда вопрос, наверное, такой, наверное, банальный. Да, какой разбег, в принципе, в стоимости недвижимости, наверное, от и до, чтобы ну, люди сориентируются, что вот это, там, наверное, минимальный порог входа. Ну, понятно, дальше можно до бесконечности, в зависимости от объекта. Наверное, какой? Ну, не до бесконечности. Цен. У нас самая дорогая вилла стоит в Алании 2,5 миллиона евро всего лишь. Да, начинаются все цены Квартир там, наверное, вот можно Ну, я думаю, квартиру планировки один плюс 1, в принципе, можно купить. Даже за 40 тысяч евро. Но я скажу сразу же, то, что такие варианты, если вы хотите купить угу. а, дешево, они не стоят долго на рынке. То есть она не будет ждать вас, пока что вы прилетите к нам, пока что там еще выбирать. Нет, такие варианты, они сразу же. Приехал, взял, купил, все. Если рассматривать такой рынок, то ну, от 55, я думаю. Тогда вопрос у меня там теме возникнет. Эта планировка будет один плюс один, квартира будет с мебелью. А, вторая линия, ну, до моря 300 угу. метров. Слушай, да, вопросы вот к этой же теме. А если ты говоришь, что вот эти варианты быстро уходят, есть такой вариант там, предзаказа, не знаю, внести какой-нибудь депозит и сказать, вот у меня есть такой бюджет, да. хочу, чтобы вы нашли так, возможно, поработать будет ну, получается, с вами. Слушай, у меня есть такой бюджет, бюджет может быть разный. У нас были случаи, то что приходили, у меня 25 тысяч долларов, найди нам квартиру. Таких цен нет на самом деле, просто их нет. Ну не понял. Нет, ну а если там ты видишь 40-50 тысяч Мы можем, мы можем предложить, быть. да, если у человека такая сумма mm -hmm. есть. Небольшая. Мы можем предложить на стадии строительства. Во-первых, это плюс то, что он заработает, потому uh -huh. что, когда объект сдается, он зарабатывает на своей недвижимости, как правило, 30%. С каждым uh -huh. этапом растет выше и выше. Притом и плюс а, рассрочка идет. Uh -huh. как бы, на период строительства? Да? На весь период строительства, да, действует рассрочка. Поэтому а, выгоднее, если располагаете небольшой суммой денег, заходить на котлован, потому что самые минимальной стоимости. У вас есть 12 месяцев в запасе, чтобы собрать остальную сумму. И э, здесь можно договориться не платить каждый месяц можно э, по кварталам mm -hmm. либо же 50 процентов начале 50 процентов конце это все зависит ну, Это уже индивидуальные условия, Смотри, уже сразу два вопроса смотрит одна тема сразу два вопроса возникло а в какой момент получается листа собственности и вопрос соответственно гарантии то, что объект будет сдан там, в определенные сроки, мы ну, вообще, в принципе, что он будет сдан. Переключаемся на Алексея. Все. На строительных объектах ТАПУ застройщик получает ровно в тот момент, когда он уже поставил коробку зданий и произвел кадастровое деление квартир. То есть он землю разделил на квартиры. В этот момент ТАПУ выдается застройщику на все квартиры. Гарантии того, что стройка сдастся, здесь дает само государство. Все законы устроены так, что именно застройщики не могут строить на деньги покупателей, дольщиков, а они должны иметь полную сумму на счету, чтобы закончить строительство. Также мы, как агентство, всегда проверяем разрешение на строительство и всю преференцию прошлых лет этого застройщика. Вот вопрос возник, такой. Вот вопрос возник у подписчиков. Консультация от вас, которая, если вы сюда приехали, хотите получить на платный или бесплатный? Бесплатно. Можно зайти в офис и получить консультацию бесплатно. Бесплатно, бесплатно, да? Бесплатный, абсолютно. Хорошо, да. все понятно. Офис у вас находится только в Алании или где-то еще? Нет, у нас офис находится в Алании, в Анталии, в Стамбуле и в Бодрыме. Смотрю, у нас точнее не офис, у нас партнер, но мы сейчас планируем там открывать прям офисное помещение. То есть я правильно понял, что вот ты говорил, да, что можно турку это ознакомительное на устройство, например, турист отдыхает, не ну, знаю, в а ему можно позвонить вот с вами, и вы за ним мы, приедете, мы его да? Мы приезжаем, забираем и все, смотрим все, объекты супер. недвижимости. Слушай, мне кажется, ты ответил на все мои вопросы и вопросы подписчиков. Если какие-то вопросы не ответили, я думаю, можно задать их под этим видео в комментариях спокойно, и вам ответят, или у вас есть чата, как понял, живой, живым живой человеком. Переходите на наш сайт, можете задавать вопросы. Также, я думаю, переходи на сайт... Как бы нет смысла, связывайтесь уже сразу же с нами. Будем с вами созваниваться, списываться, показывать вам, пока что вы находитесь в своей стране, Аланию, как у нас здесь сейчас тепло, солнце, море, и поддерживать связь. Да, друзья, не забывайте смотреть видео на канале АСПО и, соответственно, видео мои. Потому что мы сняли несколько совместных выпусков. Они будут тоже ниже по ссылке под этим видео. но ну, а мы ждем вас в солнечной Алании либо же Анталии или Стамбуле. Приезжайте к нам, мы будем рады видеть каждого из вас. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.